всем привет дорогие друзья с вами канал крипто shark в этом виде нас на обзоре bonk токен это у нас очень интересный проект довольно таки простой в общем здесь у нас всего 3 миллиона получается токенов очень хорошая цена приятная хороший оборот за сутки идет market cup у нас сейчас уже полмиллиона долларов выходит в общем у нас здесь можно торговать она появилась метка на Uniswap. swap также у нас есть стейк в общем, проект довольно-таки простой, но напишите в комментариях, как вы думаете, для чего был создан данный проект. Самый там, не знаю, креативный, интересный комментарий получит от меня какой-нибудь бонус, там, возможно, немного токенов. В общем, с этим разберемся. У нас тут, получается, построенный на базе эфириума ERC20, потом, получается, у нас есть здесь стейкинг. И, в общем, в принципе, для нас как бы больше ничего и не надо все довольно таки просто а, и понятно 19 числа у нас как я говорил мы появились на Uniswap и торги довольно таки успешно идут сейчас мы как раз перейдем далее и посмотрим это все а, скажем так более детально а, у нас Дэвид Батч основатель а, в общем есть почта и есть социальные сети с этим все хорошо, то есть зашли мы допустим на стейк, ставим себе стейк какой нам нужен, точно так же стейк потом и выводится. Социальные сети такие как Twitter, Medium, Telegram там, и другие типа GitHub, все будет в описании, все будут ссылочки в описании. Все довольно таки просто, либо просто купил монет и ждешь потом, чтобы их по хорошей цене продать, а сейчас так как монета только появилась на бирже, у нее сейчас будет интересно прыгать курс. Ну, либо же просто-напросто поставить ее на стейк, поставили на стейк, зарядили. Подключается через метамаск, все очень легко, все просто, никаких заморочек здесь нет. Точно так же потом мы нажали типа on стейк, bong и все, отключили. Идем далее, попадаем мы на Uniswap. Как мы видим, объем за сутки у нас был, конечно, упал, грубо говоря, почти в половину. Ну, наверное, потому что сейчас время, это поздно записываю видео. А, но, тем не менее, 37 тысяч долларов за сутки оборот, это довольно-таки хороший оборот. А, цена данного токена, как вы видите, выросла на 15%. И получается уже почти 20 центов. То есть все у нас активно торгуется. И цена, как вы видите, у нас прогрессивно идет, скажем так, в одну сторону, без, скажем так, ну, может быть, с малейшими там, колебаниями. Поэтому, я думаю, все будет отлично. Как вы видите, тем не менее, как ни крути, ну идет все время вверх. Я думаю, с общим положением курсов, с тем, как сейчас вся криптовалюта пампится, монета будет только идти вверх, вверх, еще раз вверх. Чтобы, допустим, купить токен, либо обменять, банально просто, то есть нажимаете, там, не знаю, поменять там эфиры на бонг, там, допустим, у вас 10 эфиров вы поменяете на 18 тысяч монеток. Нажимаем Connect Wallet и у нас просто-напросто вылазит Metamask сбоку. И я думаю, у большинства есть Metamask. Как и обыкновенная простая сделка. Просто нажимаем подтвердить и все. Все банально просто, опять же, без всяких сложностей. А на Medium можно будет зайти почитать в данном проекте разработчик довольно-таки интересные статистики там пишет кому будет интересно я оставлю ссылку зайдете прочитаете а, телеграм канал имеется конечно сейчас небольшой всего лишь там 800 с лишним человек но я думаю в ближайшее время он будет довольно-таки очень крупный и я думаю там ну как минимум 1010 будет точно ну и конечно же twitter на твиттере вы также можете наблюдать за новостями данного проекта здесь почти скажем так 1600 читателей, которые ставят лайки, репосты но интересуются данным проектом то есть проект интересный развивается активно, развивается быстро поэтому давайте ребята пишем комментарии, поддерживаем видео лайком, подписываемся на канал и главное пишите, что вы думаете по поводу данного проекта и как он себя будет позиционировать в будущем, какие будут дальнейшие шаги ну на этом у меня все, всем удачи всем профита, всем пока